19 5 российская «Армата» будет полностью готова к боям уже в 2023 году. Эксперты американского журнала «1945» определили что новый российский танк «Армата» будет готов к использованию в боевых условиях в 2023 году. С мая 2015 года, когда этот танк впервые появился на Параде Победы, его внедрение неоднократно по разным причинам тормозилось. Американские аналитики утверждают, что машина может оказаться настоящим зверем, если вдруг окажется в центре боевых действий. Специалисты отметили преимущество необитаемости танковой башни, так как трое членов экипажа располагаются в бронированной капсуле, удаленной от 125-м орудия и боеукладки с автоматом заряжания карусельного типа. Не осталось без внимания журналистов многослойная броня и система активной защиты «Афганит». Высоко отмечены особенности радиопоглощающего покрытия и радиолокационные станции новейшей конструкции. Похвалили эксперты и широкоугольные камеры, расположенные по периметру боевого модуля. Эксперты журнала сообщили, что «Армата», которая весит 48 тонн, может достичь скорости 88 км в час. Одной заправки техники достаточно для преодоления 500 км. Осмелились аналитики предугадать и примерную стоимость танка, так по их подсчетам, единица Т-14 обходится в районе 4 миллиона долларов. В ноябре 2021 года генерал-майор Александр Шостаков доложил, что завершение испытаний машины должно закончиться в этом году. А уже в декабре первый зам директора Ростеха Владимир Артиков объявил о запуске в серию танка Т-14 на платформе Армата. Соединенные Штаты собираются продать Польше 250 танков Абрамс нового поколения. Этой сделкой американцы отодвинули двух преданных союзников, настоящий удар получил не только польский военпром, но и британская компания BAE Systems. Последняя планировала построить вместе с польским консорциумом Абрам бронированный танк PL-01. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.